Меня зовут Ирина Кудрева. Ирина. Да. А вы какого... мне Казахстана? Мне 60 лет. Я пенсионерка уже официальная. Но про трейдинг, я, если честно сказать, я вообще как бы не задумывалась раньше. Ну, ну видела, ну по телевизору там. Ну, мне не надо, я поэтому близко к сердцу не принимала. Какое-то слово непонятное, да? Это слово непонятное, ну, как сказать, вот э, э, рублик можно хвалить, можно ругать, но он нас свел в этом деле. Вот это слово я узнала оттуда. И мне сестра сказала, а это знаете как называется, я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Говорит, идем, идем, я говорю, я боюсь, я не знаю, я справлюсь, не справлюсь, идем. Рассказывают хорошо, идем. И мы пошли, и я не сожалею, ни одного дня, ни одной секунды. Вы Это... уже здесь сколько занимаетесь этим? Ну, вот второй год, второй год. да. Мы в октябре месяце пришли, наша группа была, вот. Ну, то есть, вот ну, надо что, год учиться, чтобы начать? Да нет, Насколько? не в этом дело. Просто оно даже не обучение, вот сейчас идет практические занятия, например. Это то, что мы Положный. на уроке не, не дополнили, а это знаете, как бывает? Ну то есть, извините, если я правильно понимаю, само обучение, ну, теория, видимо, занимает сколько? Ну, может быть, неделя, две максимум а, может, да? да, сначала. Да. А потом просто да. Гайдар Маратович, ну, он такой человек, что он всех своих учеников не говорит, а теперь две недели прошло, до свидания. Вот. А он берет и сопровождает, ну, можно вот сказать, Боженина. Но... Вот в этом и счастье, что э, мы не, брошенные мы, не uh -huh. брошенные, мы постоянно с ним в контакте в том плане, что мы можем любой вопрос спросить, разобрать. И то, что он на занятиях преподает, это идет как бы таким образом, что э, чего люди раньше не недопоняли, но тут э, начинает укладываться. И, просто... и все занятия у вас идут через интернет, да? Да. Вы там неважно где, вы все, на кухне, в спальне, да, на балконе, да, в Таиланде, я не знаю. Где. Занятия проходят, да вообще в любом, в любом месте. Мы вот э, в саду с дочкой саду, были, да. и вот если что-то такое там, да, она кричит, мам, подойди, посмотри на рынок. Там". То есть у вас вся семья уже здесь, да? Ну нет, пока нет. Еще нет, еще внуки остались. Ну, взять. Взять уже. Зять меня, у меня зять. У, у Людмилы зять. Угу. У меня взять обучился. Да. У Ирины дочка. То есть то, что объединяет семьи в том числе. Да. Здорово, спасибо. На, надеюсь, что и дальше родственники присоединятся. Да, дочь у меня собирается. Да, спасибо вам